Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Вкусные рецепты. Скоро Новый год. На смену года петуха приходит новый год желтой земляной собаки. Поэтому при выборе блюд важно учитывать кулинарные предпочтения этого дружелюбного животного. Уже каждая хозяйка задается вопросом, что же приготовить на Новый год. Наш канал поможет вам составить идеальное новогоднее меню и угодить всем, и гостям, и домочадцам. В наших видео вы узнаете, какие блюда предпочитает желтая земляная собака, символ Нового года. Подписывайтесь на наш канал и ваш праздничный стол будет вне конкуренции. В этом видео вы узнаете, как очень просто приготовить нежный и при этом сытный слоеный салат «Белая ночь». Для его приготовления нам понадобится 200 грамм маринованных грибов, 2 средние луковицы, 2 средние картофелины, которые необходимо предварительно сварить в мундире, одна сырая морковь, 300 грамм любого вареного мяса, 250 грамм твердого сыра, а также майонез и сметана. Обращаю ваше внимание, что список продуктов находится в описании под этим видео. Там же находится и подарок для вас. Для начала нам необходимо нарезать лук, обжарить его на растительном масле, а затем выложить на чистую тарелку и дать стечь лишнему маслу. А в это время можно подготовить соус для салата. Для этого смешиваем майонез и сметану и оставляем пока в сторону. Мелко нарезаем грибы и укладываем первым слоем в салатник. Сверху необходимо положить ровным слоем остывший лук, а затем смазать соусом, подготовленным чуть раньше. Затем мы очищаем картофель, натираем на крупной терке и укладываем следующим слоем на наш салат. Также смазываем соусом. Поверх картофеля укладываем натертую на крупной терке морковь и аналогично предыдущим этапом смазываем соусом. Отварное мясо нарезаем маленькими кусочками и укладываем следующим слоем. Смазываем салат соусом и сверху покрываем натертым на крупной терке сыром. В качестве финального штриха можно украсить салат дольками лимона или цветами из помидоров и огурцов. Желаю вам приятного аппетита!